Это уже будет максима гармония. Это уже будет совсем другая сторона. Бля, что дальше будет? еще мы, знаешь, фетиши пойдем? Но дальше, дальше мы сопьемся и умрем. На что меня устраивает такой исход событий? От бабского пива, блядь. Забивные ребята, особо опасные преступники. Подпостер. Оставят слева. У -у -у. больно. А у нас, походу, у этот в попу. Я дал 82 силы. прострелами. еще. Блин, ну ладно. Форс. Очень печальная история. Я на Ничего. Ну это это дело Ничего. это Ничего. а то некрасиво Ничего. Ничего. пошли ставить тоже блин он угол ну вот и все ну что победнее было да ну что победнее да можно кипеть там хагер а был бы у меня маг а не эмка блять <laughs> я бы его убил зачем ты меня убил ну, денис Владимирович не, не специально. конечно те, блин, да, конечно, ты выжил, у меня все облупил. Ой, у меня зависло. Э, ну ебать, но ну, они такие тайминги ловят. Ну снизу и план, блять. Вентера убили? Попал. Mm -hmm. да? Не знаю. <плодил> ой, <убил>. ой, <плодил> На нахера? На, <плодил> на, на. Вообще на отходе убил. Вообще <плодил> на отходе убил, да. Сексуально. Так бы всегда. Нет, Мат не Ну так и тихо кинуть молек. Аману в лом. Не запушить да. снизу. О, <связь> очень красный, пиздец. 30 хп. Что ушел? Близко был. Ну я не, не знаю, может. Да. Двадцать хп. Наверное. Ну принял. <связь> Ой, блять. Дядька, что ты обязан. делаешь? Ты ну да. Я даже должен был, не то что обязан. Ну да. 3-2. 3-2-2. 3-2. Вот этот костер на разминке раздавал. Сейчас что-то тухнет. И второй плант. Болен, блядь. Серьезно? Он ставил, на пофиг. Жесть. А, а или калискаут? Mm -hmm. мне. И, ну, там... <свист> а чё да произошло? что произошло? Тебя че, смут прошили? Прикинь. <свист> Получается, не готовы были к этому. Давай форсалем. Ну, Больше-то уч... больше некуда, блять, простреливать. <свист> Я хаешку в окошку дам. Пушланг на плюс -вай. Не хочу пушить лонг. Ч ты лонг не пошел? да не хочу. Ну все, все по попе пошло. Лэн вроде зашел. Бля... Ой, Ой, блядь! Позор просто. Позорный раунд. Можно, блядь, тайминг не ловить? Да, мы калаша разгуляешься. А, да, если не обещаю, конечно. Если не босс, обещаю, то потом... Ачко, блять блядь? Хренеть. О, я в плант. Надо дыхать. Да, да. Я прошел. Не пикай, не пикай. тех э, э, э, э. тих, я тих Молчим. Присел. Ты видел, да, как он присел? <laughs> я в шуках, елки-палки, за что? Нет, он еще не отменял даже. На характере. Ну, тихо, тих, тихо, тихо, Блять, я не могу. Ааа, меня ждут. Буставик. Буст АВП. Чё-то по попе все пошло, делать. Да, ну, мы ли собрали, ли? Мы собрали булки, кулак. Некрасиво будет кулак. проверять. On, <laughs> <laughs> Ты в в твою, на шахт. Можно. Все, ГГ зашел. Верхниз походу делать надо будет. Ой. Ну, да я мяш плохо э, нормально нормально у тебя маска сварщика зачем тебе маска сварщика? ты же девушка ну, что, шахтер все возможно камер да, Нет. <свят> ушел, не ушел. Ушел, ушл. Прям мне нету Ага. <свят> как ты выжил? Я не попал. Плохо <свят> <свят> все. Ну да. Бустплент. Молик дам налог. Угу. Я уж на окно. Может ты смог кидаешь? там скорее всего. вот мы шороху навели плантя по сайт тоже угу. меня не спалили домой не ну такой не, не контрица извини меня такой не контрица да буставик давай давай давай давай давай давай 9-7 чтоб победнее было давай знаешь, что будет самое печальное, если она сейчас. Рубрика закончилась. До свидания. Блять, вкусно. Ушел. Размен. ну это пиздец. А, блять нет. Для тебя нет. Для меня нет. Призда, рулям, блять. Здравствуйте. Добрый вечер, я диспетчер. Все, Global, здравствуйте, добрый